В этом коротком видео вы узнаете, как, где, быстро и надежно, по хорошему курсу, сегодня обменять свои деньги в интернете. Всем привет! Меня зовут Владимир. Бизнесом в интернете я занимаюсь более 10 лет. И сегодня решил записать это видео, потому что сам столкнулся с этой проблемой. Много потерял на мошенниках, поэтому хочу, чтобы это видео было полезно для всех, кто начинает свой бизнес и кто уже давно в интернете, чтобы не терять свои деньги, а обменивать только в проверенных обменниках. Давайте, поехали. Если хотите обменять свои деньги, просто зайдите в Google, напишите в поисковике «Самые надежные обменники». И у вас появится первый сайт, это bestchange.ru. Нажимаете, переходите, находитесь на этом сайте сейчас. Это мониторинг самых проверенных обменников на данную минуту в интернете. И смотрите, что вам нужно обменять. Например, если у вас наличные деньги, вы хотите завести в интернет в электронные деньги, в левой колонке у вас показано «Отдадите», то есть вы какую валюту хотите отдать. Например, у вас Сбербанк, нажимаете на Сбербанк, а в правой колонке вы уже ищете, на какую валюту вы хотите поменять. Ну, например, давайте возьмем популярную сегодня криптовалюту Биткоин. Да? Нажали на Биткоин, и вам Мониторинг выкидывает весь список проверенных на данную минуту платежеспособных обменников. В самом верху располагаются обменники с наилучшим курсом обмена. Да? Тут показано, по какому курсу меняются деньги, какой резерв на данный момент. То есть у них есть более трех битков. В правой колонке вы видите отзывы как делаю я я смотрю не только на курс на резерв но в первую очередь на отзывы чем больше отзывов тем лучше вот например давайте возьмем третий обменник нажимаете на третий, вас перекинет этот обменник сейчас к сожалению проводит технические обновления давайте возьмем другой вот сейчас видите курс постоянно меняется Перейдем на этот обменник. И вот вы смотрите, прочитайте, конечно, какие у них правила в обменниках. Потом смотрите, какую вы сумму хотите отдать. Например, 10 тысяч рублей. Тут даже показана минимальная сумма. Они работают по крупному, видите. Минимальная сумма 30 тысяч рублей. Давайте 100 тысяч. Вот, и вы есть поддержка написать поддержку, узнать, что к чему. Вам показывается сумма в биткоинах. То есть вы вводите здесь номер карты Сбербанка, сюда вводите свой биткоин-кошелек. В следующем видео я покажу, каким кошельком пользуюсь я. Этот кошелек очень стабилен, я очень доволен. Плюс этот кошелек дает три бесплатные виза-карты которыми можно пользоваться по всему миру вот сюда вот номер карты номер кошелька своего биткоин кошелька прописывайте фамилию имя желательно свои все данные email капчу вводите нажимаете или запомнить или не запомнить и обменять и все очень происходит быстро но перед этим почитайте правила также перевод э, вывод денег с интернета в наличку происходит в обратном порядке то есть у вас например есть bitcoin вы хотите его обменять на альфа-банк нажимаете точнее не так у вас есть bitcoin отдается нажимаете и на Альфа-Банк. Вот вам показано самый лучший курс, отзывы, какой резерв в рублях. Нажимаете, например, вот отзывы самые большие, нажимаете на этот. Обменник вас перекидывает. Также читаете их правила, Выбираете валюту, которую вы отдается Биткоин. Хотите перевести на Альфа-Банк. Альфа-клик здесь. Этот походу то же самое. И уже вводите сумму, которая у вас есть на биткоин кошельке, которую вы хотите обменять себе на Альфа-Клип. Так что, друзья, запомните этот сервис bestchange.ru. Добавьте его в закладки и пользуйтесь только им. Потому что я пользуюсь только этим мониторингом обменников и никаких нареканий к нему не имею. Все обмены я производил только через него и никаких проблем у меня не было. Думаю, на этом я закончу это видео. В следующем видео я покажу свой крипто кошелек, где я держу свои биткоин монеты, которые имеют три бесплатные виза карты. Очень полезно, очень удобно. Надеюсь, вам он понравится и вы будете им пользоваться. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на мой канал. Кстати, я создал новый канал. И решил, что буду выкладывать на этом канале свои наработки. Делиться, как я зарабатываю деньги в интернете, где зарабатываю делиться разными сервисами которые нужны в работе в интернете и тому подобное так что подписывайтесь на канал будет очень много интересного контента при нажатии на кнопку подпис подписаться рядом можете нажать на колокольчик и тогда к вам будут приходить мои новые видео прямо на почту а под этим видео Пишите комментарии, делитесь своими, своим опытом в интернете, например, если вы попадались на каких-то мошенников, просто пишите, кто они такие, где они находятся, какие сайты, чтобы люди видели и не делали ошибки при обмене своих денег. Потому что, запомните, деньги зарабатываются очень трудно, теряются они намного легче. Спасибо всем за внимание. Ссылочку на этот сервис вы найдете в описании под видео. Также там есть ссылка на мой телеграм-канал. Заходите, подписывайтесь. В нем найдете очень много полезной информации. С вами был Владимир. Я желаю вам крепкого здоровья и достатка во всем. Всем пока.